Приветствую зрители и подписчики моего канала, мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered, Брудвар. Следующая у нас глава называется «Наследие Зелнага». Новый Антиох, основное поселение на Шакуросе. Я Раш Жагал, матриарх темных тамплиеров. Рада приветствовать вас и ваших соратников на нашей планете. Зератул поведал мне о падении Айюра, и эта весть наполнила мое сердце скорбью. Немногие среди нас прожили достаточно, чтобы помнить древнюю родину, но, похоже, самой судьбе было угодно вновь объединить наш народ, пусть даже ценой трагедии. Мы никогда не забудем о нашем изгнании с из Айура и о том, как с нами обошлись старейшины конклава. Но вы не они. Пример, поданный Тасадаром, вашим погибшим героем, показал, что именно в единстве светлой и темной сторон нашей силы ключ к невообразимому могуществу. Но, Матриарх, Зерги, что последовали за нами на Шакурос, не похожи ни на одного из прежних врагов Протасов. Ты прав, судья. И все же, здесь дремлет могучая сила, которая поможет нам навсегда очистить Шакурос от зергов. В стародавние времена мы, темные тамплиеры, скитались по галактике. Однажды мы натолкнулись в этом мире на весьма необычный монумент, и решили остаться здесь, чтобы изучить его. Мы выяснили, что это древний храм Зелнага, расы, подарившей жизнь всем нам. Под ним находится средоточие мощных потоков космической энергии. И если мы воспользуемся ею. Давайте же нанесем удар немедленно, пока зерги еще собираются с силами. Увы, это невозможно. Чтобы сосредоточить и направить энергию храма в нужное русло, нам понадобятся легендарные кристаллы Урач и Кхалис, разлученные много веков назад. Урадж заключает в себе чистую энергию тамплиеров, а Кхалис в силу темных тамплиеров. Только сведя кристаллы вместе, мы сможем воспользоваться силой храма. Тогда нам нужно немедленно найти эти кристаллы. Безусловно. Но сначала следует разобраться с зергами и двумя их церебралами, которые уже обосновались у самого храма. Готовьте клинки, дети мои. Очистите священную землю от скверны. Перед началом хочу отметить, что, конечно, вот озвучка... В StarCraft Remastered реально очень хорошие. Потому что если вспомнить оригинальный StarCraft 1 с русской озвучкой, хотя ее по факту по-моему, официально не было, было множество, так сказать, любительской озвучки. Эти все варианты озвучки были просто ужасные. Они отличались огромным количеством багов, огромным количеством заеданий дорожек, неточностей в описании и, в общем, много-много других проблем. Здесь же озвучка на высоком уровне. Она, во-первых, как сделана атмосферно. Во-вторых, я почти уверен, что она почти, практически полностью передает мысль английской озвучки. И, в общем, я только могу, ну, как сказать, поаплодировать людям, которые озвучивали эту игру. Реально очень все хорошо, на высоком уровне. То есть своих денег, так сказать, игра, можно сказать, стоит. Компания реально очень хорошая получается. Ну что, начинаем? Энергия темных тамплиеров может убивать церебралок. Мои а, бески, бески. С ними. Я жду. Интересно, что к чему церебралов могут убивать только тон темные тамплиеры? Я вот этого не понимаю. Потому что неужели без темных тамплиеров мы бы справиться не могли бы? Наши помогут преодолеть оборону зеркв. Так. Опаньки, войска мне подкинули Ага, я ими управлять не могу Ну ладно тогда Сами там атакуйте Так, смотрите вот какая вещь есть Да, вот у корсаров есть такая Прикольная вещица Скажем так Что они могут, получается эм... Чё к почему один только может атаковать Я не понял прикола, почему мог атаковать только один драгун. So -so получилось так, что я два драгуна просто потерял впустую. Так, ладно, добывайте дальше. Плюс еще стройте, давайте-ка оружейную. Выводим еще зилотов, потому что у меня уже появилось достаточно ресурсов для этого. И давайте-ка переводим все войска вот на новую базу, потому что нам наверняка намекают на то, что нужно эту базу основать, захватить. Так, ну у меня, кстати, минералов теперь не хватает. Надо еще больше рабочих. <coughs> еще больше зондов. Атакуйте. Да, вот у корсаров есть такая неплохая особенность, то, что они могут делать вот эти вот сеточки. Но правда, по-моему, сеточки, когда они делают, войска не могут в это же время атаковать. Тут, к сожалению, описания нет никакого. Мы не можем точно узнать, что... Каков эффект, так сказать, от данной способности. Так, добывайте быстрые минералы. Нам нужно построить еще одну базу. Выводим сюда сейчас зонт, или, наверное, или можно его сюда, сюда уже выводить. Тогда ты едешь сюда. На новую базу, на вторую. Так, ну а данная база остается пока что без обороны. Опаньки, Она, кстати, зря ее оставила без обороны. Как видите. Моя ошибка. Крупная причем. Сейчас я потеряю из этого оружия Нет, не получится сохранить. Все равно они уничтожают оружейную. Да е -мое. А, тут у меня уже все есть. Давай-ка ставь. Плюс поставь еще нам дополнительно... Дополнить на газок и еще бы нам поставить пилончик Но, видимо, не получится Это сделать пока Так, добывайте, добывайте, добывайте кристаллы Мне сюда нужны рабочие Плюс надо еще поставить пилончик Пилон как раз для этого. Так, все, пилон у нас поставлен. Прекрасно. Поставим еще один пилон. Я хочу тогда здесь просто поставить фотоночки. Для защиты данной базы. Хотя вот неизвестно, может быть даже и не нужно ничего ставить. Потому что тут может быть просто ограниченной землей. А, да, тут не могут все равно войска появиться вражеские. Только если высадится. Для того, чтобы они не высаживались, я, в принципе, сейчас поставлю пилон, поставлю еще фотоночки Так, вот к данной базе могут подойти, да, они по суше? А, или нет? А, смотрите-ка, тут тоже по суше они, в принципе, не могут попасть. Так что они прилетают на своих надзирателях. Так, поставлю сюда наши войска, установлю Кибернетическая... Ой-ой-ой-ой! Кибернетическое ядро я захотел установить. По-моему, зря я его решил установить. Да, идите, атакуйте их. е Так, у меня нет возможности даже еще нанимать. Так, все, всех убили. Я, конечно, потерял очень много рабочих, я смотрю. Очень много зондов. А где они пробрались? Они что ли вот здесь попали сюда, да? суки на битвы. да они где-то здесь высадились нас атаковали добываем недостаток. больше добываем быстрее больше минералов а то у меня и так уже есть некоторый недостаток добычи Так, нужно еще оружейное установить. Дальность атаки драгунов включаем. Ага, видим, уже вражескую базу, она прям буквально через один этот... Через одну клетку находится воды. Так, пилончик еще сюда один установите. Так как вы заколебали, а, меня атаковать? летел их не вижу надзиратель так драгунчиков нанимаем плюс давайте улучшение делаем побыстрее побыстрее побыстрее надо еще оружейную вывести нам дополнительно а то я уже отстаю по гридам пока я занимался отбитием атак различных уже по гридам начал отставать так мы можем здесь даже по-моему нанимать уже авианосцы наши да, сейчас мы узнаем. Мои любимые авианосцы. Гулида. Хорошо. Так, зовут робототехники нужен ли мне он? Но мне он нужен, потому что мне нужно даже разведывать территорию. Хоть как-то. Так, слушайте, наверное, уже достаточно мне рабочих на кристаллов, так что вывожу их, пускай они добывают весь пен. А здесь, в принципе, все нормально. Так, нет, к сожалению, нет у меня возможности нанимать моих любимых, мои любимые виды войск. Так что придется ограничиться, наверное, все-таки разведчиками. Может быть разведчиками Надо сначала знать, что там за состав войск у противника на базе Так, а где у меня корсары? сары? Вот. Ой, сколько вас много-то Прям атаки пошли какие-то прям хорошечные, я смотрю Так, куда у меня пошли в атаку, а? Ё-моё, а? Битва меня. Капец. Разведуйте мне территорию. Наконец. Ой, там просто целая куча споровых колоний. Очень много споровых колоний. Ну вот тут можно высадиться, да, попробовать просто... Высаживаю свои войска, спорую колонию, просто игнорирую и атакую своими войсками. Так и сделаем, наверное. Так, ставим еще. Нанимаем, давайте-ка, Так, узел робототехники нам нужен. Нам нужен узел робототехники, чтобы можно было построить мне наблюдателей. Ой-ой-ой, они там решили напасть. но тут хорошо, что у меня хотя бы был один пилон, который как бы стоял. Это им не дает право останавливаться, они могут все равно атаковать, получается. Это просто их, получается, не дает им возможность стрелять, но они могут все равно передвигаться. Так что толку от того, что я его так сделал, не было никакого. Так что нанимаем, давайте-ка войска. Количество скоробеев увеличиваем. Отсюда войска переводим. Я считаю, что то, что я там уже нанял, этого вполне будет достаточно. Ну, точнее, начал строить этого будет достаточно. Так. Высшего тамплиера на нить, я вот думаю можно попробовать их понанимать тогда мы качаем только защиту именно наземным войскам иллюзия кайдарина мы не так псионный шторм отлично всех убили Вархонта превратитесь Намного легче управлять вами будет Чем могу служить? Мне нужна цитадель Адуна еще тогда Я, Я не смотрю, не смогу точнее поставить ножки Зила там начнут быстрее передвигаться по карте. Так, челнок еще один. Вызываем. Так, еще давайте-ка один, наверное. Одну еще фотоночку. Плюс еще надо поставить пилон. Откуда? Ого. Угу. Сам себя? А нет, не закрыл. Все это хорошо а ты уже думал сам себя закрыл зашибись был бы Когда в атаку... не сейчас в атаку пойдешь ты да третьи щиты уже очень дорого стоят плюс мне надо еще ножки зилы там поставить так что нанимать пока никого не будем Так, превратиться вы всегда успеете. Просто мне нужны штормы, а если сейчас я их буду превращать, то штормов не будет. Хорош. Они даже не смогли повредить щиты. Ну, полностью, да? Это Хорошо. Можно было бы нанять темного тамплера, но на самом деле я думаю, тут, да, не очень будет полезен по причине того, что там у них очень много спорок, все равно вижен всегда будет но в принципе так сказать, ради прикола можно их в принципе все равно сделать пускай будет сейчас дождемся всех грейдов, полностью раскачаю грейды, чтобы уже прям с уверенностью нападать и после этого пойдем в атаку. Так, еще давайте-ка одну фотоночку установим. И еще одну фотоночку. Все, теперь точно хватит. Ой, что-то они сверху откуда-то напали. Или что это такое? Это то ли нападение, то ли нет. Что-то не пойму. Какая-то фигня. А, они типа напали вот с такого места. Ой, вот этого вы зря устроили. А, кстати, они проходят. Да, они проходят, но все равно ничего интересного у них не выйдет. Тактика была интересная, но реализация фиговая. Так, давайте-ка еще. Так, оставим давайте-ка их там. Мне надо еще одни казармы. И плюс мне надо улучшение. А, ну они так еще все идут. Я в так что забиваем. М -м -м -м. Так, Она так, так. Поставьте еще где-нибудь казарму. Ну, не получается, значит поставьте пилончик. Вот тут вот. И еще вот тут вот где-нибудь. Сейчас будем защиту качать еще. Угу. Постройте дополнительно казармы. Хорошо. Надо еще, может быть, даже поставить здесь щиты. Батареечку. Так, ну посмотрим, что враги смогут предпринять против нашего войска. Тут уже без вариантов даже их быстро все уничтожает. Я хотел, да, еще пустошителей вызвать тогда. Плюс, знаете, на всякий случай, может быть, у них там будут зако закопавшиеся... Э, как их там называется-то? Которые под землей живут у них. Творуги. Может быть, у противника появятся такие даже юниты, но на самом деле это очень маловероятно. Но на всякий случай надо бы вызвать все-таки наблюдателя. Так что для наблюдателя мы сейчас сделаем Дополнительную постройку Угу, качаем дальше Три опустошителя Думаю будет достаточно Плюс еще, ой-ой-ой Немножко я На да, рабочий стол ушел Так, продолжаем записывать. Да, у меня немножко слетела запись там. Ну, не запись, точнее, у меня, получается, запись идет в оконном режиме. И поэтому я там на рабочий стол вышел, и он появился на экране. Угу. Хорошая атака, почти что сломали мне фотонку одну. Вот именно, что почти что. Но не сломали. Так, нам надо бы побольше... Знаете, кого? Зря я делаю такие войска. Мне надо бы побольше ар -э архонтов. Давайте-ка в этом направлении работать. Плюс корабеев, конечно, делаем. Да, также надо наблюдателя вызвать сразу же. Две штуки причем. Скорость передвижения. А, Веспенчик у нас, кстати, кончился, я смотрю. Но, правда, он кончился только в одном месте. В другом месте еще есть Веспен. Но все равно Веспена маловато. Так что надо готовиться к атаке. Ага, добавляем. Так, появился Наблюдатель. Попробуем что-нибудь найти там. Где можно наиболее выгодно высадиться? Честно говоря, здесь, наверное, высадиться мало, где можно будет наиболее выгодно. Потому что повсюду, везде эти чертовые... А, ну нет, кстати, не везде. Вот здесь можно высадиться вообще безопасно. Хотя нет, нифига. Там аж три. У него имеется... Нет, вот, вот вы не объединяйтесь, хотя вообще надо было наоборот сделать Потому что вы наверное заметили, что там просто энергии было побольше Сейчас у нас просто будет пуш с зилотами, потому что я не знаю какие тут еще тактики придумывать. А не давайте вот этих все таки объединим. обвиняйтесь в архонта. Улучшение было завершено, давайте продолжаем. Тут еще можно вот одно улучшение сделать. Так, -с, нам нужно еще пилоны. Ставим дополнительные пилончики. Жизнь за Чем жизнь за так, ну давайте пока набирайте войска. Хм, всего лишь два может, да, взять? Да, они густо, честно говоря, я думал, побольше войск смогут набрать они на корабль. Тут всего по два юнита. Каждый челнок смог взять. Когда в атаку? Так, ну что, значит, вот эти две спорки, Отлично. да, надо заблочить? Даже можно одну, наверное, или нет, по-любому надо две. Отлично они, кстати, все энергию тратят, да? Так, Отъемная. Нас так, вы атакуете их, что ли? В Сукин сын, Так, надо корсаров нам побольше. Потому что там летает вот эта сраная королева, которая нам очень сильно портит настроение. Реально, портит настроение по полной программе. Так. Ой, там даже уже слоны высаживаются. день чтобы убить что у тебя на уме ну пожалуйста умирать не надо ладно Я битвы. Я так еще один даже принц Так, на всех кто-то сидит, да? Все, значит. Все, значит. Высаживаем войска. Отлично. Так, отходим. Нас Атакуйте. Причем, атакуйте пока что вокруг. Отлично. Так, ломайте теперь вот эту вот спорочку. Так, войска погружайтесь, погружайтесь, все погружайтесь в челноки. пока не идите туда пока что не идите Так, подождите, давайте-ка мы дождемся войск дополнительно. Так, отлично. Давайте вас тоже сплотим вместе. Ну, вы? Оп, объединились, отлично. Так, отходите, челноки. Вступайте в битву, наверное, мои войска, рукопашники. Давайте, пошли в атаку. доломайте противник уничтожен теперь давайте-ка выйдите ломайте ну точнее уничтожайте церебралов, да неправильно я выразился ломайте церебра ломайте его полностью Так, помогите. тебе. Отлично. Все убиты. Хорош. Опаньки, опаньки. Кто это? Могучие протосы. Или же вы не растеряли свои легендарные ярости? Керриган, что ты делаешь на Шакурсе? Расслабьтесь. Я здесь не для того, чтобы воевать с вами. Это просто смехотворно. Ты и правда думаешь, что мы поверим в чистоту твоих намерений? Что эти зерги на самом деле не служат тебе? Церебралы, которых вы уничтожили, были и моими врагами. Если вы позволите мне объяснить, то поймете, что... Ты враг всего живого, Керриган. Что, по-твоему, может заставить нас выслушать тебя? Зератул, я здесь, чтобы предупредить вас об опасности, грозящей всем нам. Проводите меня к вашей цитадели, и я расскажу все, что мне известно. Хорошо, Керриган. Мы выслушаем тебя. Но помни, темные тамплиеры не потерпят предательства. Так, ну что, неожиданная встреча с Кэрригом случилась прямо здесь. Хм, хм, хм. Задание было несложно. Наверное, даже я мог гораздо раньше напасть на врага, но я, как-то, знаете ли, решил своего поступить, а не нападать сразу же, когда у меня была уже достаточно мощная армия. Ну что, дальше уже будет следующая миссия. Следующая миссия нам предстоит в следующей серии. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Оставляйте комментарии. Всем пока, удачи!